Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, кто в какое время смотрит. Сегодня у нас круглый стол, но правда он не круглый. Сегодня мы собрались с актерами, с режиссером, сценаристом сериала 5.32. Давайте представим. У нас в гостях Олжас Кайратович, полковник, он же Ержан Джаманкулов. Оспанов Марат Ринатович. Он же Бахтиар Байсерик. Шалкар, главный герой сериала. Абель Мансур Сценарист, продюсер, режиссер, простановщик сериала 5.32 Алишер Ути. Один из главных крашев Казахстана. Еще раз. Один из главных крашев Казахстана, мы это да. еще выясним, <связываем> <связываем> это Успокойся. живой здоровый Думан, он же Колблан Булат. Главным -а -а -а. И сценарист сериала 5.32 Сергей Литовченко. У -у -у. А также сегодня за столом вместе со мной креативный продюсер Нелли Сартаева. <связываем> а -а -а. Ну, ну, еще не видим, мы, и невиди э э <свят> <свят> боец «Невидимого фронта Багдад Аргинов. Багдад за кадром он, он снимает. Вот все, все, все. <свят> за кадром он снимает этот круглый стол. <свят> вот и закончился сериал. Поздравляю всех. Может, можем еще раз похлопать в честь <свят> сериала. Конечно, сериал произвел фурор. Вот последние 7-8 месяцев мы жили этим сериалом. Алишер и Сергей, наверное, еще дольше, потому что они писали сценарий, от начала до конца были в материале. Съемки проходили очень долго, да? Сколько примерно? 50? Где-то 5 лет. Где 5 лет проходили съемки, mm -hmm. и вот и еще 5 лет мы это все смотрели с вами. Mm -hmm. Давайте вспомним какие-то ну, съемочные моменты, чтобы передать атмосферу, чтобы еще раз войти в эту атмосферу сериала? Что, как было, где это все снималось? Может, некоторые не знают подробности uh -huh. какие-то. Так, ну, э, насчет того, что мы с Сергеем да, писали сценарий. Э, в общем, это у нас время, я вот точно уже по времени не помню, я уже там 19 запутался. Феврале, да, там, 19 дата... февраля-12 июля. 21 -го года. 21-го да? 21 -го года, ну где-то полгода мы вот, были заняты сценарием, именно непосредственно именно физическим его написанием, да? до этого у нас был какой-то ресерч, что-то обменивались мы постоянно мыслями там, и так далее, да, Общались вот. с манерами, и... <с? <с?> почти да. Также у нас вот, была она, наша девочка со сценаристом, Осель вот, она непосредственно тоже делала ресерч, ну, то есть готовилась, да, пока, пока там, условно говоря, я был занят постпродакшном сержантом. А, и в это время, ну, то есть параллельно мы готовились. Вот. Э, времени него очень много и, соответственно, потом это все перетекло в препродакшн, да. А, готовились мы где-то около почти трех месяцев, там два с половиной. Ну, то есть э, помимо того, что я уже писал сценарий, я параллельно вел подготовку. То есть мы выходили, писали, ну, я выходил, грим. там, утверждал да, каст, да, опять в заходил. Был грим, да, да. да, и вот э, грим тоже. В общем, все департаменты работали там, при продакшн был в районе трех месяцев, вот. Потом были скауты, ну, то есть скаутинг. А, насчет того, что где проходили съемки, съемки проходили в Джамбульской области, это Харатау, Жантас, примерно ориентировочно, то есть если брать область, это, ну, диапазон покрытия где-то там 200 километров от Тараза до Жантаса и обратно, да, вот. Изначально я знал, что съемки будут там, то есть целенаправленно мы делали скаут именно в ту часть, потому что я видел уже там больше 60% съемок, локаций и так далее, я уже видел там. Просто нужно было остальные детали какие-то ну, более упорядочить, найти таблицу, как где снимать. А, вот. Почему именно там? Потому что это мои родные края, я их знаю, то есть непосредственно визуально и так далее. И... Соответственно, я уже знал, как я это хочу снимать, как это, это выглядеть будет, вот, и поэтому, в принципе, там. плюс 90 да? да. Также из-за того, что это города, так скажем, ну, десятитысячники, и есть проблема во всем Казахстане, что у них не очень сильно развитая инфраструктура, и есть локации, которые, ну, до сих пор как 90-е, это по уже не говоря, да, там, ну, не то чтобы, я не скажу, что они отсталые города, Хотя есть в этом ошибка государства непосредственно. Просто есть такое, что не сильно развит там малый бизнес, да, поэтому, соответственно, ну, вся инфраструктура плюс государство не очень сильно туда обращает внимание. Из-за этого чуть-чуть ну, есть такие места, где подходят под 90-е. Вот. Но я надеюсь, что таких городов у нас в Казахстане будет все меньше и меньше. И мы никогда уже не будем снимать 90-е. Ну, в целом, если. Только будущее, <связательно> да? да нет, пластику, Не то, чтобы да, у, у, у, не будем снимать 90-е. Надеюсь, что мы будем строить декорации по 90-е. Но никогда не снимать аутала Вот. Больше месяца, примерно проходили, да, там съемки. Съемки? <связательно> нет, ты не осведомлен. Съемки, съемки проходили два с половиной месяца, почти два три месяца. месяца. Да, вот, да кстати, это, это самые долгие, ну одни из самых долгих съемок это самый в Салеме, да, ну, в рамках проекта угу. Поэтому И мы видели очень много тиктоков классных и видео с участием вот, актеров. Оттуда вы как классно а, вы проводили время. Может, вы это в ТикТоке классно смотрелось? Да, да, да. Нет, Я подтверждаю. Нет, но только что мы, когда сидели, вот допустим, Бахтия сказал вот классно. Типа я вспоминаю там с каким-то. Да, я очень скучаю. Харата Жанатас Жаун Салем, Балтарг за кое Мы все скучаем. Дело в том, что именно наш фильм, съемки нашего фильма он привнес в жизнь этого города, этого провинциального города э, обалденный фурор. Почему? Потому что все люди были буквально вовлечены в этот съемочный процесс. Они потому что созерцали актеров, видели, что мы даже пешком ходим в этот фирка, там, ночью, продукты покупаем. На нас. Это, это, это оказывается люди, они оказывается, по земле ходят. Вот такие вещи. Ну, прикольно. Ну да, кстати, хотелось бы сказать очень, очень много людям, именно жителям Харата, Жантаз, да, за понимание, за поддержку очень много людей, да, там по связям, грубо говоря, там, там, то, что моя мама, да, тоже родом оттуда, и у нее очень много друзей, там одноклассников, которые там остались, которые там живут, они очень много нам помогли, вот, и за это мы отдельно рахмет. <плёк> Также непосредственно очень хорошо нам помог Акимат города Хортау. вот, и, ну, в общем, так все было по свойски, можно сказать. Есть, конечно, места, которые неудобные для съемок да, в каких-то маленьких городах, потому что чуть-чуть не приспособлены они к этому, да. Но и в этом есть свой кайф. Я думаю, все увидели да, это на экране, то, что, то, что это смотрится абсолютно по-другому. И я считаю, что нужно развивать всем нашим киношникам, всем, кто занимается там сериалами, нужно развивать именно вот, края, вот эти другие нужно их осваивать, нужно, ну, как-то, мне кажется, ну, очень много крутых вещей будет, если мы будем снимать вне Алматы, астаны. А уже есть какие-то там локации, которые вы хотели бы использовать? Там, не знаю, на Западе, возможно, что-то? Для будущих проектов? Да, будущих да проектов. мы сейчас рассматриваем непосредственно Западный Казахстан. Mm -hmm. вот. Конечно, не всегда нам, так скажем, ну, бюджет, очень тяжело ездить вообще в командировку. Потому что это очень все, ну, типа очень очень накладно, очень много денег уходит и так далее, да. А, но будем стараться, чтобы нас поддерживал, ну, то есть где-то там где-то Акимат, где-то еще что-то и своими силами там друзья есть и так далее. Но будем стараться, чтобы все получалось. Вот Западный Казахстан, я считаю, очень крутой для съемок. А, именно показать его чуть с другой стороны, нежели как сейчас его показывают. Ну, есть, короче, вариант. А, все, все. Кирисовая съемка, бац, снова воронз, Если условия будут такими же, какие были на 5.32, вы смогли бы еще раз и повертиться пожить? Ну, блин, я думаю, что... Конечно, конечно, есть в этом сложность. Для всех есть сложность, да, в этом. Скажем так, что есть же невидимая сторона, да, может быть, там, условно говоря, актеры приходят, переоделись, легли спать, да, условно говоря, да, вот все, их никто не беспокоит. Есть, есть другая сторона, что есть команда, которая идет и дальше работает, и какое-то, ну, типа, количество времени меньше спит, да, типа, такие есть вещи, когда команда на износ идет, потому что инфраструктуры нет. Вот. И эти вещи, конечно, очень сложные. Я понимаю, что это нереально сложно, очень сложно. Вот. А, но я всегда говорю, что... Я говорю это вот, на съемках, все знают это, пацаны все прекрасно да. знают, что... Я говорю, что мы сейчас вот... Но результат, когда вы посмотрите, вы все забудете, что там было. усталость, там, я не знаю, змея укусила, хоть что. Там, да, в аварию попали, условно говоря. Это все забудется, когда будет результат. Да? И людям нужно понимать, что э, типа, это не здесь и сейчас. Знаешь, когда здесь и сейчас люди думают, а, плохо мне туда-сюда, я таких называю казиношники. Они, они вот здесь и сейчас живут. Вот. Они не думают наперед, да, что типа, это может быть результат, который, условно говоря, изменит ну, какую-то историю. Да? Это результат, который можете работать на твое будущее. То есть это вклад в твое будущее. И по такому принципу я считаю, что должны работать все. Вот. И, и, в... и это должно менять сознание людей. И в конце... Кстати, так и же было. Мы же все позабыли насчет этих да? условий и так далее. Конечно. Например, я, когда вот только прочитал сценарий, я сразу сказал, что это будет реально <coughs> очень круто. И после этого я на все был согласен. И когда поехали, мне было наплевать на все эти условия и так далее. Ну да, конечно, есть свое место, то, что хочется, конечно, условий хороших но все равно, когда мы делаем вот такую вещь, это, мне кажется, самое главное, и ты работаешь, ну ради этого, ради творчества, Это было, сделать что-то очень колледжа, классное. Да, где вы жили. да, это, да, да, это будет. Не ну, представляете, колледж. я приезжаю в Жанатас, меня встречают, но ну, я буквально с других съемок этого э, фильма меня сразу же забрали туда. Я приезжаю в 4 утра, я акцентирую время, 4 утра в Жанатас. Я думаю, я захожу в это общежитие, там парилка. Такая парилка в 4 утра, я думаю, господи, если в 4 утра, как казалось бы, должна быть прохлада, там такая духота, окна открытые, ребята вот так все на раскрытой спине, никто не укрывается. И представляете, я думал, в обед, если они снимают, что они снимают, это же вообще Сахара. И вот в таких условиях невыносимых, а всем кажется классно, легко, на самом деле на износ жестко. Вообще это колледж, я знаю, Жанна это был колледж. — То это есть все... даже не общага это было? Это, — это, вы, пойми, вы, вы поймите одно самое главное. Потому что все шли ради этой идеи. Да, да, да. Поэтому нам было плевать. Могли идти же, эту же жару, если заменить тут же кардинально на 40-45 градусный, градусный мороз, мы бы готовы были и дальше в мороз сниматься. Потому что все это ради достижения этой э, главной цели. Потому что все знали, куда мы едем, зачем мы едем. И Алиш, он, Алишер прекрасно сделал очень, очень хороший ход. Он нас буквально погрузил в эту эпоху, погрузил в, это, в этот, этот был экскурс, получается, экскурс прошлое. И как бы я там это, эту жизнь прожил, я там, я потому что современник, я практически этих бандитов и видел. я и Ровесь, этих, есть, а, да. а, а ребята это все узнали, и, говорю, и самое главное, что в этих условиях, в общежитии, я когда увидел, что Ковландес э, с Мансуром, они танцуют, зажигают там уже свои тиктоки и снимают. Ну, молодцы, столько энтузиазма. Вы погрузились, актеры, именно вот в эту жизнь следователей? Не было такого ощущения по окончанию, что вы бы смогли даже поработать чуть-чуть именно следователями в реальной жизни? Да, было. Даже вот, когда мы почти уже заканчивали. Альш, помнишь, да, ага. в сидел? Да. Где, где это было? Ру РУВД, да? РУВД или что там? А, тоже университет какой-то, да? да ну, где мы снимали там кабинет да. Шалхара, там, Ну, но... да. локация РУВД. типа РУВД. Да, РУВД. Я выхожу и такой, ну что-то в душе так, не знаю, пусто, я не знаю, я не могу объяснить это чувство. Плохо, ну, какое как-то плохо, как-то хорошо, непонятно, короче. А лишь сидит, я к нему подхожу и говорю, блин, ничего уже скоро заканчиваем, да? Он говорит, да, что, скоро заканчиваем? Я говорю, блин, знаешь, я хочу, я хочу жить шалхаром, я, говорю, я хочу дальше жить им, я, я не хочу возвращаться в этот быт. Быть мансом там, не знаю, я говорю плохо, я хочу дальше им жить, я хочу здесь остаться вот в этой атмосфере. И мы говорим, ну все, отстоять мы поехали. Он говорит, это же классно, это же полное погружение, там. сколько Держались эти эмоции до конца, до конца. До сих пор, до сих пор, до сих пор есть искры, на самом деле, не то что искры, а волна какая-то, до сих пор она внутри, она, она, она еще не погасла. Мне кажется... Пусть Харатам... не погаснет пока, брат. В Харатам можно открыть какой-то летний лагерь, там, не знаю... 5.32, ловим маньяков. Класса есть да. с поехать туда. А с другой стороны, вот Алишер сделал очень прекрасное дело в каком плане? Вот Сергей тоже, да, как бы, Багдад и практически вся съемочная команда, они дали импульс этому городу. Почему? Потому что вся молодежь, все люди, которые созерцали весь этот процесс, они же потому что видят же. Они поняли, что Кино — это такая классная штука. Оказывается, блин, можно, оказывается, как бы это все это видеть, да, не, не то, что по телевизору, а именно вот на их глазах это все происходит. И теперь они сейчас тоже этот сериал посмотрят, потому что это в их городе снимают, и они, многие из них, воодушевлены. Многие из них мне пишут, говорят, ага, я вот хочу себя попробовать в качестве актера, а что надо сделать, дайте советы. Мне пишут, как попасть, калишируйте его там на кастинг, а нам, нам. Я вижу, что это же классно. Почему? Потому что он не думает там, чтобы где-то ширнуться там или что. Он думает о хорошем. Это его действительно воодушевило на хорошее. Он, действительно, многие загорелись, хотят быть актерами. Это же классно. А да, но элитики... они в тот момент думали, что мы снимаем «Сержант Братан 2». Все так спрашивали. Все так думали. Насчет того, что очень трудно было уходить оттуда. Я закончил съемки, например. И мы едем вместе с Алишером в машине, я говорю, Алишер, я не хочу уезжать. Давай, я два 3 дня еще останусь, потому что я съемки уже закончил, я уже, уже все уже меня нету, я не нужен уже Алишеру и на съемочной площадке. Он говорит, давай, конечно, без проблем оставайся. Я остался на два 3 дня, я просто, просто не мог уехать оттуда. — Знаете, я вам скажу. — И потом, да, сейчас. Э, и, и потом, э, когда все-таки я уже должен был уехать, ну, я да? Ты никому уже не нужен. — э, Лишний рот. — Лишний тусик. — Лишние усы. — А, да, вот именно. Лишний тусик. Я уже понял, все, надо уезжать. Я такой, каждый день встаю и... Блин, я. Куда звонить, мам? Очень, долго приходил в себя. Это было очень трудно. Как раз помнишь, проект наехал такой, проект наехал на инициалки такой типа. Алиш, мы все поехали домой. Не дима, руда дома. Да, да, крайний. Я, руда, да. Алиш какие-то. Ладно, Алиш, все, мы поехали. Алиш, ну давайте пацаны, давайте, давайте Давай-давай. Давай-давай. давай-давай. Все, давай. давай давай Давай-давай. давай Коштас купитьик, бермин, Их и болт все поехали давать, подожди, подожди, сейчас, сейчас с ним да? А поля этом, а ладно, пока говор, мы поехали домой а поля, давайте. она ваген держат, да? Дверь закрыли, короче. Все, ладно, дедами, машина нал, на ворбю там, там, уже еще километрышку, например, 40 километров, да? Юрий! Джанат Асан Шахтамбитыми, короче, без без на сопле, да. Сопли текут да. По музыку говорю, все, все, все, конечно, конечно, Джан, говорит. И тут слава, и говорит, а там то надо звук ша. Такой. И говорит, не умеет ни че, ну ничего, ничего И тут вот такой. то есть не донят, потому что это нереально. Он оказался, ай, я не могу. Насчет того, что когда Балдаркит Кингззя взяли съемку вот за вот этот стюатром, да, и там дубль, и пацаны пришли, типа, давай, давай, она, на я такой, да-да-да, давай, у меня здесь так, так, что делаем, она, на блядь, все. И в этом... Я знаю, знаю, знаю, знаю, нормально. сейчас так показали, типа, давай, давай. Я не просто, просто бегул. просто там не было органики такой, да. Да, да, да. Вот такой актеров вообще крутые, вот такой, ян, в основном лично он этот коргёнчик, баскейс сериалы, там, Осеньшамакалиш сам, массовые сценарии, там, конечно, мантилы, вообще, меня население Настей не надо было, но Адамдар крут, он арена, конечно, рано-та сильно Я, полностью получается до того, как на съемки выехать, Анель без инкассинг директора, мы полностью, мину вон не табсома верну, чтобы. Жанта таста да, творческий балдар, кыздар бар там театральный бір театр, кружок тұрға Сол житеттерен кыздармен хаврласы, полностью нелер данылар нау. Если желание есть, кацысын. И, в принципе, ну, почти все ну, откликнулись и там ну, снимались. Байхаудан өтті. Шинкейтен А, да, что касается уже такой, э, типа, я им да, кастинг басталангизил, он, он дай максат койдун, да, что не только Алматы, Астана, Давай обзиркурик там. Та раз да да непосредственно. А шимкентк зларда сома со типа театр гурик типа некоммервар катсн дебще. А, потому что есть такой еще момент, что многие театралы, вообще, которые находятся не в Астане, там, да, не в каких-то центральных городах, mm -hmm. они считают, что какая-то коррупция у нас существует, что снимаются одни и те же, что типа мы там пихаем кого-то там и так далее. Даже когда поехали, вот, кастинг-директор специально, да, какие ассистент-мембры, а, Таразвам Генткей, чтобы провести аудиальный кастинг, потому что многие люди ну, даже не верили, что ну, типа, не хотели даже снимать там, себя и отправлять типа на это время тратить время. Потому что они с этим никогда не сталкивались они думали, что все у нас такое коррупционная схема. Когда приехали, они прошли кастинг, они поняли, что это серьезно. И непосредственно, ну, типа, там процентов 50 ну, актеров взяли оттуда. То есть, у вас была какая-то личная миссия открыть новые лица? Там, да, там, да, да, да. Ну, типа что... Сержан Братан тоже очень многие. Да, я, я, я хочу так делать, да. Мне так нравится. Респект. И так классно Он... получилось, да? Буквально маньяк таргаминалх с пельдринглет, уездерн рюльдерн керемиталш, да? Здесь проба гинги прям. У вас воинахан рюльдерн зигельн баскабр. В теории баскабр и у воинахпалуран земмет. шалхаргаде мансурчак. Мсалом, мине, мине, мин тугунгурн Мин чисто видео мин. Маньяк. Да, мин тоже жанр что. Мы кум шахрат, мы кум шахрат, мы телен миндэ дои Видео пробын маганджирит, видео пробын маганджирит. Оснэ оснэ чироцжириток директор, харн тасун мыс. Йенде ана түлигүндигин маньяк hmm. Одан кейін там басха тугол жнин крларн карат биздин, түз алишкоейн барлин карамааткан. Кастинг бароб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 меня, я не знаю, как у меня был проект. Меня, не знаю, как у меня был проект. Меня, я не проект. не у меня проект. Меня, я не не у проект. Али проект, али даже кастинги бастло мы жат без ужаса. Он в жирдок, меня сначала еще ругать, в проект В проект был активнее, чем другие. Судит барлым изда, кастинги барлым изжергин. Ну енда, ә, екен деген іште, көп сонда болып жүрді. и да, Шахриса Якин, да, деген, штей, куп актеров нашли сундай, в И в другой днм, а нелхавалась, как изли, меня чуть ли сорок вау, барам, мен, барлығым, салам деп. Я приехал в Думан, потом в Шалкар. Я был в моем проекте. Я был в моем Давай сделаем так. Он был убит при задержании. Понял? Оказал активное сопротивление. Убил двух сотрудников милиции. И ты был вынужден его застрелить. Если прокурорские будут допытываться, скажешь именно так. Шалхар тут не в теме. Да, да, понял. Составь подробный рапорт, я подпишу. Немейся, актер история с Барбара Матиза, Барбара Матиза. Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, Брах, со мной каждый раз подаю, и ходят хомяки, Да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 да это ну с не не мои детеныги. Брезе суббота, давай. давай-давай, она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 Сомин Аргарит, Серп Аргарит, Аргарит, Аргарит, Аргарит, Ар, Меньше, ну самый маньякового бага. А Таргин. А вот там за Тан замена Гельдова. А камера нафнуто, пшашек Вот раньше Бага, хочешь Так сразу востает, чё бага, когда волнуешься один. Слышим с Индеги это не задача, а не один. Алма, другая. Не любив, когда так оператор-постановитель, без Зик, Сержан Братан, сериал, оператор-постановитель, Шекер, Чалпа, Салим Суошлдон, Гейн, Бразидик, сериал, оператор-постановитель, Багда Таргин, в Пол дредли верят в кофе с джазом. Пол не игит дредли в кофе. Просто пол сенкангой и биту ставтрама это пол битами. Не эффект, что жалко дредли камера на курбает это, брать чувствую, интаты ташнатурные брать эмоции тошнушные стегеншгарде погружение волат, синдиетрованцы как Идеал вот это. Ну, олдеген, андрей, документальный эффект береттен, документалистика береттенде. И вот знаем, им что именно арбру съемку инструментку. при любой здесь, например, на инструмент на синда вот оса, оса, оса, а например, прием холдинам и, ну, раз Сундаи комментарий вырвался, я считаю, что Бага, ну, круто справился со своей работой. Бага! И, ну, типа, по факту Бага сейчас, наверное, в топе операторов Казахстана. Бага и Эммануэй Любецкий. Да-да-да. Да, Бага и Диккенсен. После восьмой серии какие были ощущения вот, Ховланде. Как там? Дирак. выпил три бутылки виски. Он мне звонил всю ночь и беспокоил меня. Хотя... Хотя я рядом был лишь. Меня не было рядом. был в Астане, я в Алмате просто он без конца звонил. Бухой, плакал, в общем. Хасанда, ай-эльбар, ай-эльмэр, госпожила водородых, водородых, конечно, все равно. Адам, взгляды? No, no, no, no. Нормально. Давай, Мне пить. понравилось, как в этом комментариях пишут, «Блин, Думан, краш!» ну он, оказывается, женатый. Давайте, девчонки, разбегаемся. Ладно, не оживляйте его. Насчет этого классное, есть воспоминания, помнишь? Когда он закончил, ну то есть восьмую серию мы закончили, и ему пришлось уехать там по делам, он восстанул. И он уехал. Они вместе э, в одной комнате жили с э, мансами. Теперь и в эту комнату пришел я, вместо него, <свист> вместо Кобланда. И он там приготовил классный подарок. <свист> Просто, это он лично мансу <свист> да, приготовил. Он э, буквально не насилир, да? там что было, что происходило. Каратау, да, там, А4 Парака, Салап, там, Харатау <свист> Тауларда Салап, Ихин салпу, Машины, траксы, машины, газели, вот эти барлын тумбучка с йогурт, там она сырок, чекириешки. Сгрызал, не ли? Да, масруга, Короче, мне какие-то по любому же. А еще, еще, еще брево, да? Короче, музыка уже. его люблю, да так. Короче, нет. Вот да, блять, Я ей Да, да, да. Ай, улан мой, да, диск. Короче, просто. Меня сначала битки енгезе, потом мы станем жить, тебе будет радужно, то есть, жить, пойдем, мы будем там сидеть, Рубни, ух, тот самый, сигас дебат, мин, дебетки, мин, дебетки, мин, дебетки, мин, дебетки, мин, дебетки, мин, дебетки, мин, дебетки, мин, по-любому... Я вставил магазин здесь. Алло, алло, алло, алло, алло, алло, надо их строго дать. Атна, джаман союз, скудки, руга. Счап стропский, все-таки... Основной Берн, Корк, Корк, Корк, Пиргин, Ги, Аджирдайна и так Слава так, Ну, потому что... <coughs> а, никто из актеров, в принципе, кроме первой серии, никто не смотрел материал. И они все, вот как зрители, в первый <coughs> раз. четверг. <coughs> <coughs> он же это вот те, где я... Ждем куты. Так что, биздим мазамыз далган кислер, Кашан шыгады, Кашан шыгады, кишкингисдер. Пожалуйста, кизгер, ренжмейнгисдер. Монак, сигайды, дырог. Думан, Думангар думан кискасы. Думан, красочек. Козбасым Ризамы — Береза, Береза, красавчик. — Я тебя люблю, брат. — Синь, сех, кто одельщик, актер, вытаспорство. — Ну... — Руман, rest in брат. — У вас есть какая-то своя любимая серия? Просто мне кажется, даже у создателей сериала обычно есть какая-то любимая серия, которая вот прям очень сильно импонирует. Может, у вас... — Ну вот и у вас У меня пятнадцатый. — Ну давайте начнем с баги, наверное. Бага, что скажешь? Баби, холодильник. Все отлично. Говорит, я даже не помню, что снимался. Мне нравится третья серия. Первая серия. Пятая серия. Снимаю. Девятая. Нет. Все. Пока. Мне нравятся все серии, мне кажется, Они все разные. Каждый по-своему прекрасно. Ну, фаворит, фаворит. Фаворит? Мне тоже все нравятся. Ну, наверное, первая. Первая всегда, она толчок, она. Основном, она как, как мама, условно, условно говоря, она рождает все последующие серии. Она задает тон, задает эту атмосферу, задает характер и персонажи. первая. В любом да, случае, как бы ты не Первая, третья, пятая, первая. Да. Пятая мне нравится. Пятая. Угу. Ну, вот. Стас. Стас. Стас. Стас. Каждая серия мне нравится по-своему. Вот. Я не нравится. могу прям выделить, сказать, что вот так, вот так. Вот для меня они все хорошие. Ну, как, как актер, как актер, uh, мне нравится девятая серия. Потому ну, что uh, чисто смотрел, по линии Шалхара он раскрывается там больше. У него игровых моментов больше там. Я хотел, ну, я хотел больше ответственности, больше. Ну. Почти это, это финал что Я не знаю, как, как, как это объяснить. Ну, не знаю. — Вот там Шалкар падает на самое дно. — Да-да-да, вот больше Деградать. подраматизировать, Деград. я не знаю, Деград. больше Деград. чуть, -чуть Деград. поиграть, Деград. вот Деград. Деград. ощутить, Деград. да, там, боль, вот это все. И как раз Коба уехал, я один там, да, его там заменяет Мара, там, она умна, вот это все, и все вот прям по полочкам вот так вот как-то стало. — как для актера. — Да, и... Не знаю, мне Уж мне мне, спрашивали, мне, что, мне да? было Почему кайфово, и как масса? раз мы девятую серию девятую серию снимали самый последний, потому что тяжело. мне там волосы бреют, там аномнау, -на да, и как бы я закончил этой серией всю свой все свои съемочные дни, как бы, да, угу. и вот это мне сильно запомнилось. Ну здесь, наверное, тогда нужно объяснить, что мы сначала получается сняли восемь, десять, одиннадцать, десять, одиннадцать, да. И потом пришли на девятую серию, когда там Манс чуть худой, побритый, да, То есть, чтобы показать, что вот у него ну, состояние такое, да, эмоциональное, физическое и так далее. А плюс у него физическое вообще состояние именно меняется, да, когда он лишается руки. Вот. Ну и здесь еще такая ситуация, что это единственная серия, когда у нас так скажем, фокус от маньяка ушел на внутренний мир героя. Так, Баха. Бахтяр. <с> Мен бір серияның атына тап сын да надо идти серия, серия Эр серия, Mm -hmm. Маняк фаворит, ол, серия, зәуре, тоже. Э, Иткена, сценарий да кезде, Там было написано, по-моему, Зауре. Ей 50 лет, лет mm -hmm. да? Mm -hmm. 50 или 60. Сундай Я ждал э, актрису 50-летнюю. Ну, э, Сундай актриса. интересно, э, Машина Харатауда. Мен, а, кетіп, площадка Поржата. Алд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 Баллах сериала ⁇ Пшта ⁇ фаворитным, а некоторые ныршинде. У вас есть что-то любимое? Сериал ⁇ Бырак, бірінші... не не думаю, что брах, я не думаю, что брах, я не такие киримет, со табиғатта каратадун табиғатын куршитингизде, раснда да, ну, ажал килгингизде адам халай узун куршити деген, сон бер куршитингизде иен иен сонг аягнда мика, ну, мика, ми, ми, хазабоғангизде, елин бер сужде, закрит узмиздун прекпаказмиз болд, кшкшегерм, сужде яразамат миен,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 вы мне, блядь, допустим, да если тебя не стройте нахуй. Я сказал допросить родственников. Тимарий допрашивает родственников. Есть. Есть. Ну вот, если говорить насчет матов, в начале, где-то до третьей, четвертой серии, все говорили про маты, типа, почему так много матов, почему, почему. Потом, по-моему, люди привыкли и уже начали писать, блин. «Маты, думаны» — это отдельное там, искусство. — То да, да. да. же самое, «Маты, ужас», да. — тоже искусство. Да. Про всех, да, кто да, да, да, да, да, да, да, говорят? — На самом деле, они... — На самом деле, просто он не выучил что поэтому... — И что лесно читать? Российские зрители... Я хотя всегда считал, что российские фильмы — одни из таких классных. Российские зрители. Мы уже перестали смотреть российские сериалы. Говорят, я прошу Если прощения, но, говорят, мы сидим, казаки, говорят. Это субъективное мнение. <coughs> не, однозначно. Мне это было приятно читать, потому что... Где же вот этот комментарий популярный, типа, с России пишут красавчик, там, с Украины да. круто, с, там, с Узбекистана, Крылстана тема, и кто-то говорит, М -м, неинтересно. Ну, на самом деле, мне кажется, что даже вот маты или конецензурная лексика, да, она даже она хорошо описывает персонажа, потому что э, если просто выписать маты, которые были сказаны там Думаном или Ужасным Кайратовичем, да, ну, там, можно, или... узнать персонажа. можно узнать персонажа да. реально. Слушай, это и... его лексикон, это его словарный запас. Но ну, опять же, то есть э, образ, образ, да. образ да. всегда в образе, то есть это важно, да. чтобы по каким-то повадкам там или без звука или со звуком, я не знаю, или поменять голос, чтобы, то, то есть можно было узнать, что это за образ. Ну, то есть вот в этом и заключается, да, типа. Ну, типа, драматургия. И чтобы сломается. образ не, не скакал, чтобы он был примерно всегда вот в этом, да. Чтобы вот всегда э, работал теми инструментами, которые в него вложили и так далее. То, что говорят насчет мата, ну, мы об этом уже миллион раз обсуждали. Все, кто работал в органах, <coughs> они все это знают. А, сейчас хотелось бы, да, там, типа, остановиться на таком моменте, как хейт. Хейт, mm -hmm. э, он есть, он бывает обоснованный необоснован, да, там, типа... А есть такие э, вещи, когда там, типа, особенно вначале писали, что, типа, м -м, маты, потом там, типа, насчет этот э, оперуполномоченный исследователь, да, что это, типа, две разные, ну, не может быть, да, там, в одном объединенный, э, что там, типа, э, Алихан, там, кушает э, в морге такие вещи, да, mm -hmm. типа, э, вот был такой комментарий или сообщение, я не помню, нет, типа, э, что э, патологоанатом кушает возле трупа, это, это, это неправда, все, больше не будет смотреть. Ну, типа, э, этого хватает, чтобы человек перестал смотреть, да? Это, М -м это все нормально э Вот этот вот образ, что патологоанатом кушает э да, над трупом, Сустря, это мы брали из документального фильма, где прям ну, заходила камера и, и снимала всю эту ситуацию внутри. Да, да, да, да, мы... <кười> это это <кười> прям документальный фильм, узор, есть, и, и когда человек привыкает ко всему. Если человек, условно говоря, работает в МОРГе, там, ну, типа, 20 лет, в любом случае он может так делать. И это необоснованно говорит, что так и делают, и они будут смотреть. Или там говорится, что, типа, следователь не может быть, там, оперуполномоченным. А если мы будем делать так, что оперуполномоченный ищет какие-то улики, там, это все делает, записывает, потом везет следователя, то у нас сериал будет длиться, там, на полтора-два часа. И э, кино это, да, как там все скучно. Все, э, да это все, все, скучное, все да? скучное надо убрать и ставить только все самое интересное. Вот. Все это, если вы хотите увидеть типа в жизни, но ну, смотрите, документальное кино. Мы не придерживаемся. Именно, я не говорю, что это документальный фильм 5:32. Да, это же художественный ну, то есть сериал, да. А, Алишер думаю, будет уместным да, и вся съемочная группа э, однозначно будет со мной солидарна, если мы охвалим работу Ахмаралу Розенбетову и Аполли, mm. потому да. что гримы — это, это нечто, да, то, что делать, действительно, создавать это триллер, да. — Я бы здесь выделил работу на ну, абсолютно всех mm. департаментов, yeah. uh, это действительно титанический труд. Uh, команда делает uh, uh, всю работу, титанический весь труд делает, да, есть, конечно, же есть, конечно же, есть задачи, правильно поставлены, там неправильно и так далее, команда делает всю работу. И э, это очень важно. То есть я тоже хотел бы, знаете, у меня вот всегда меня коробит такая вещь, что э, я требую всегда качество там на миллион долларов, да? Всегда, всегда, неважно, где мы снимаем, как мы снимаем. Я, я требую это качество, но всегда я потом прихожу, да. Э, например, там, в комнату, да, и, типа, думаю, блин, он зря на него здесь наехал, зря там вот это, вот это, вот это, потому что по факту, ну, блин, там, маленькие деньги, да, ну, типа, у нас небольшие бюджеты, а -а -а я от него требую, как будто бы он, знаешь, там, в Голливуде работает там, сям, и, и потом, типа, внутри вы к ним, да, типа, зря, на него там наехал, там, такие вещи. Я всегда, всем всегда говорю, что любая, вот, когда команда собирается, что наши вот эти вот фамилии, имена в титрах, их потом никогда в жизни не стереть. Никогда. Ну, типа, мы должны э, работать на качество. Вот. Но, с другой стороны, я всегда говорю, я не могу требовать прям супер качества, потому что у нас нет бюджетов. И вот этот вот замкнутый круг, я не знаю, как из него выйти абсолютно, ну, типа... Как бы, и, с одной стороны, их могу понять, что он, например, без настро ходит, yes. типа, да, ну, у него маленький там гонорар, но и я не могу поднять, да. Но есть здесь другой момент, что я с этого процесса, а вот, например, если взять 5.32, я ничего абсолютно не заработал. Ну, типа, я даже в минусе. Minus, я в минусе, да. да? Ну, да, вообще, да. А мы когда тоже смотрели, ну, мы тоже обсуждали, какие у нас там серии там, и так далее, по итогу. Но э, вот сейчас-то наши зрители уже посмотрели все 12 серий. Uh -huh. И у меня такой вопрос, который созреет, э, скорее всего, потом. За что э, Шалкару э, такой финал? Во-первых, любое драматическое произведение делится да, на позитивное или на непозитивное. Типа раз, раз такой исход, значит, ну, условно говоря, мы так захотели. Это первое. То есть, ну, все, мы так видим. А, второй момент, то есть, э, э, это же должен зритель понять, что нездравая, так скажем, нездравая вот эта вот э, цель, да, не жить, а, грубо говоря, найти и убить, да, но, но получается, он, он, он, он сам, да, с тем, чем боролся, ну, то есть... Но то и не боролся, да. Да, но, ну, не смог... Вот это все проконтролировать, да? А, и как бы... И решил выбрать такой конечно что даже он, типа, в аду... Ну, там есть фраза, что я тебя даже в аду достану. То есть... Mm -hmm. а, человек изначально, то есть он давал себе отчет, куда он идет, и что он делает. Эта фраза специально сделана. Он мог застрелить себя без слов. Все, зачем? Но там была специальная эта фраза. И он понимал, куда он идет. Вот, и когда он увидел, а то... это, уже трагедия. Это, им, примерно... да, это, трагедия. Да, это трагедия. Но им настолько сильно значит, двигала месть, что. Ну, конечно, но мы же, грубо говоря, все это и показали, ну, что ну, там вот, произошло. А теперь вопрос интересно а если бы э, в тот день не приехал бы э, э, за ним э, поп... э, молодой э, исследователь Амир, угу. Амир, да, и не забрал бы его? Чтобы. Ну, что бы. Да, типа, какой бы был его исход? Он бы. Получается, это фатальная ошибка, что называется. Нет, почему? Ну, по моим мужчинам, рано или поздно он бы спился и плохо кончил. И так и так плохо кончил бы. А была какая-то альтернативная концовка, или вы сразу задумали Сразу? Именно вот так Когда. А на уровне, то есть, по эпизодинкам мы все это разгоняли, то есть конец, помнишь, я да, говорю да. сразу, вот такой конец, да, да, все, ну, типа, я Сереге говорил, он говорит, Это да. больше заставляет, наверное, рефлексировать зрителя, потому ага. что комедия, ты посмотрел, посмотрел, что-то легкое, ну, собственно, легкое. Всегда смотрите, Макбит, Гамлет, Ромео и Джульетта, всегда ага. заставляет чуть-чуть зрителя, читателя порефлексировать, ага. трагедия трогает сильнее, она встряхивает, это, ну, как, драматургически все было продумано, Подключение будет в первой серии, условно говоря, восьмой, там, и в двенадцатой. Это все было разбито. И вот тоже мне говорят, типа, скажи, серия осадок, там, еще что-то. Ну, правильно, мы это и хотим показать, ребята, ну, типа. Это, мы это... с другой стороны. Да, ну, то есть это, это, это и закладывается вот и в этом произведении, да, то, что мы хотим показать вот, вот так вот. То есть, я вижу это вот так вот. Я, ну, типа, э, вижу, что должен быть осадок, и люди должны с этим пожить чуть и хотя бы там пару часов да. или день походить. Я ну, читал комментарий, что зачем вы это? такое снимаете? Да вы же вгонять там в депрессухово да вы же там что-то что-то у меня другой вопрос к этому человеку, кто это пишет. Ну, хорошо, смотри хорошие фильмы. Что же мы не живем в шоколаде все? Есть же хорошие фильмы, давайте их все смотреть. Ну что ничего не происходит. Не, ну, реально, Ты как, как, как, как будем... в жизни же. Как, ну, да. ну, реально, как в жизни, да, например, да. взял самоубийство, например, да, закончил все. Ну, реально же так. А, а что, если бы если, если, если, да? если бы не Видите. так, то это было бы уже чуть-чуть, ну... Казахстан занимается, сжигает так, третье место как, по суициду. не знаю, да? Ну, это и вот. показывает, что суицид ну, это большая Да-да-да, что... ну, реально вымерли их дело. Насчет этого... Да, я, например, всегда, мы же смотрим там голливудские фильмы, да, классные. И я всегда думал, а почему вот мы э, в Казахстане, у нас в основном снимается только комедия. Ну, э, в жизни же и убийства, и, и там... Драма, и так Драма. Множество чего можно же снять. Справедливость. Да, Врушается вот права и, человека и так далее. Да? вот Пусть. когда вот про маньяков э, услышали, я был очень рад что вот Казахстан теперь вот, Потому снимает, что ХПН рождается в темы. тяжелые времена. ХПН <coughs> в США был придуман, если не ошибаюсь, когда была Великая депрессия. 29-31 что год. Чтобы зрители а, вы... немножечко немножко. ребята, сейчас будет тяжело. Чтобы дух народа поднять. Да. Дух народа немножко поднять. Uh -huh. А потом просто закрепилось. ХПН как признак хорошего коммерческого фильма. Uh -huh. Что пойдет фидбэк, пойдет сарафан на радио, люди вернутся в залы скажут, слушай, сходи на классный фильм. Это замечательная жизнь, Фрэнк Капр. Сходи классный фильм вообще. Будешь верить в себя. Но uh -huh. времена изменились. Uh -huh. Я считаю, что если бы... А, типа, не хэппи-энды, ну, то есть не работали бы, тогда бы у 5.32 не было бы на радио, вот я считаю. В любом случае, да, конечно, там есть там, типа, такие темы, как маньяк, да, там, маньяки, там, кровь и так далее, типа, а, возможно, они кого-то привлекают, но, опять же, если нету там, да, матери драматургии, ничего не получится. Ну, то есть без драматургии ни один сериал, ни одно, ни одно кино, то есть оно не будет жить какое-то количество, количество времени, да. да. То есть драматургия — самая важная вещь. Сценарий актеры. Самое Самый трудный человеческое лицо. Были ли какие-то интересные, помимо дел, которые попали в сериал, угу. еще которые по каким-то причинам угу. да, не попали? Угу. А... Были. У нас было... Помнишь, все висело это дело. Мы хотели, но все-таки я потом... Стопанул висит процесс. Это был... Было это все в Узбекистане. Вампир который? Да. У него там, типа, была кличка, ну, то есть такая... Вампир. Похищал, Он пациент. похищал детей и... Делал надрезы им, и пил кровь. Медленно, медленно. Пока, кровь. типа, ну, там, ребенок не умрет. Угу. И это очень печально вообще, ну, типа, и... И некрасиво, помнишь, Да, все и как красиво. бы есть такие очень, очень много вообще таких тем, которые ну, реально тяжелые, они ужасные, и как бы неохота их, не даже, не даже, не да. их даже поднимать. Mm. Вот. Ну, будет, многие думаешь. люди в целом не хотели верить, что это все существует. Они uh -huh. писали, ну, зачем вы это делаете? Зачем, показывать? такого же нету, типа. Вы даете, типа, как будто сподвигать людей, чтобы они да да Да, да, да. Смотрите. То есть многие не понимают, что это существует реально. Смотрите, здесь есть такая ситуация. Если у человека, да, у Тайса Ахтасан коронавирус, и он говорит, я не верю этому, я не верю, да, и до конца не лечится, и, да, условно говоря, умирает, это проблема для человека, который в это не верит, да? угу. то есть отрицать проблему, это, ну, очень странно. говорят, да. ну, почему мы должны отрицать проблему? Ну, я верю в масонов, но не верю в коронавирус, видишь такие люди? Да. да. Верю ну, в то -то это очень странно, это у нас было, это у нас будет, да. и это нужно предотвращать, это нужно понимать, что вот, но есть такое, но да. я, Верный. типа, но ну, есть. как, мы же не можем это отрицать, это есть. И, типа, что это может сподвигнуть. Опять же, вот этот момент всегда, который поднимается, это всегда стабильный вопрос. Типа, вот сейчас насмотрятся э, эти э, как-то маньяки, да. короче, mm -hmm. и начнут на улице выходить, там крышить. Да? Это неправильная формулировка. Я опять же говорю, если бы это так работало, то тогда бы вот в Японии, в Корее, в смотрим. Штатах, э, в Скандинавии было бы миллион маньяков. Mm -hmm. Понимаете? миллион, который бы там сподвигло, там, людей, типа, идти на такие, типа, на такие темы, да. Были вещи, когда там, типа, какие-то единичные случаи, когда, типа, маньяк там что-то, что вот, условно говоря, если взять, там, типа, американского этого... — Нет, который звонил на телевидении Зодиак. — Зодиак, да. Вот, типа, таких... Типа, как зодиак, можете почитать его историю, да? Это человек, который вот, манипулировал то есть сознанием, да, людей. Он звонил э, на передачи, да, там, утренние, и говорил, «Ребята, э, если вы, там, э, меня, Это там, страшно. не покажете, ну, типа, мой, мой эфир не пропустите на центральном телевидении, то я буду убивать людей, да?» И, и, и вот он манипулировал так вот, да, людьми, типа. И он заставлял, чтобы на него смотрели, типа, зрители, настоящие люди, да, и там хаос селял и так далее. Это чуть другой формат. Мне его, вот, как пример ставят, и я объясняю, что у нас, но ну, они такие, типа, о -о -о очень, знаешь, такие, как тараканы, их давить надо, короче. Они, они абсолютно это... Да, ну, абсолютно динамо зло, динамо. короче, абсолютно да. Динамо. И нам нужно это давить, и нам нужно показывать, что у нас есть такое зло. Uh -huh. Вот. И он, его нельзя рекламировать, на этом пиариться, делать... Вот что тезис в том, что вот вы били в детстве. Родители пили там условно, вот стал маньяк, mm -hmm. Он не работает. Это не... Я сейчас читаю книгу, mm -hmm. называется она ⁇ Маньяк сидит напротив ⁇ Это фильм, который... Ой, книга, которая вдохновила... маньяк да. mm -hmm. Вот они пишут, они не могут до конца понять. Это американцы, которые очень увлекаются психоанализом, там. они погружаются в шизофрению, изучают вот, откуда это берется. Там в жизни штаты, где есть смертная казнь, условно говоря и не могут объяснить. Вот он либо рождается маньяком, либо устанавливается. Нету да. такого, ну нету прям рецепта, который будет uh -huh. отвечал нам конкретно на этот вопрос. Uh -huh. Поэтому мы от этого сразу отказались, знаешь, да, помнишь? Сразу же. Когда типа кто-то мне сказал, типа там из комментариев, типа почему вот вы, а почему он таким стал, маньяк? Почему вы не показывать его предысторию? Uh -huh. ну ну, да? вы, ну вы понимаете, сейчас какой-то какой сейчас не дай бог дурачок и сидит где-нибудь и скажет, ну да, меня в детстве вот мама била, папа пил, во дворе пацаны чморили, булили. Сейчас пойду, я безбоязненно возьму. Uh -huh. это ж страшно будет. А мы показываем, что есть абсолютно и он должно быть наказано. Но когда мы добавляем, начинаем делать, что там, его в детстве то-то -то делали, вот это делали, да, там, и так далее делали, При условно говоря, есть такие случаи, когда там отец бил, да, отец бил, там, еще что-то, неблагополучная семья и так далее, и что-то там зарождалось и пошло-поехало, да, а кто-то может найти себе э, может, в этом оправдание, он скажет, блин, ребята же показывали, что вот там он, он там, его били в детстве, значит, мне тоже можно инсекцию, да? такая тема. Мы от этого отказались, потому что вот здесь идет уже какой то ну, типа, не очень хорошее для зрителей вещь, да? То есть вот... Ну, в принципе, понимаешь, что нельзя убивать Да. И, условно говоря, это тоже, вот, например, кто-то сможет сказать, меня в детстве отец бил, я теперь пойду, короче, там, ну, типа, плохие вещи делать, да? Меня тоже отец бил. Вот здесь сидящих всех тоже отец бил. Ну, от этого мы же не идем там делать такие вещи, да? Но если это мы покажем в сериале, то это будет нездраво. То есть нужно максимально подстраховаться пусть э, эти наши там манеки не люди будут такие поверхностные такие кордонные типа знаешь но ну, пусть будет пусть будет так чем мы будем им давать ну, типа такие вещи. Мне, мне нет нет прощения хоть как не абсолютно нету я считаю что нет И... Э э э э э таким, ну, то есть э таким не нужно давать смертную казнь да? и все. Я тоже так считаю. И, и, и прилюдно, что потом Адам наш уже осознавание кететта, от постоитого вообще. Considered... Да. Адам уже по своему людям он должен быть исполнен немедленно. Приготовься. Огонь! Знаете, когда как, как Багу решил стать оператором? — А, насчет, насчет этого? этого ролика? ролика? — Лакоста. Я решил стать э, оператор-постановщиком, когда увидел э, ролик минутный, рекламный mm. ролик Лакоста, mm. Mm -hmm. где там парень и девушка сидит в свидании у них, и парень решается поцеловать ее. Да -да. И внутреннее состояние э, Режиссер показал, как будто из башни падает. Он. Он, он так и я начал искать фильм о фильме и посмотрел там, э, как снимался этот ролик. Да -да. И получается, мне понравился сам процесс. Там вот 300-500 где-то человек, там хромакей, много народа. И я, я, я тогда не оператор посмотрел, я тогда себе сказал, я хочу там оказаться вот. Просто быть в этом процессе, да. Потому что, конечно, настоящее искусство всегда мотивирует, на разжигая тебе тебя желание. Если ты смотришь фильм или смотришь ролики, он тебе, ну, посмотри, мы посмотри. Потом, а, насчет вот этого, кстати, насчет этой рекламы, я тоже потом как -то сидели, я баги говорю. Короче, есть одна реклама, которая, я считаю лучшая реклама вообще, ну, типа, во всем мире за все время. То есть, mm -hmm. по моим ощущениям, я построил много рекламы. И показывает ему рекламу, говорит, ой, я же из-за этого оператором хотел стать. И начался ваш тандем, да? Нет, это было позже вообще, но типа... А давайте вернемся к вопросу о том, все-таки, как изменилась жизнь, потому что нам очень интересно на самом деле. Действительно, этот сериал, безусловно, привнес в нашу жизнь очень много популярности. Я вообще не медийный человек, в каком плане? Я вот в соцсетях, вот, Инстаграм вообще не веду, я вот тут... И говорит, сколько у тебя подписчиков? Да мне без, без ба -ба барабану говорю: мне, мне это не интересно, потому что это сидеть, я как-то с Санжаром Мадивым на съемках был, несколько раз пересекал. Сидит, он сидит, отмечает кого-то там, лайки ставит. Я не могу это делать, потому что это не мое. Поэтому пусть не обижаются люди, которых там, я не отмечаю, там что-то я не умею это делать. Может быть, меня потом научат, может, я стану капец, там, супер этим. Но самое главное, что интересно, жизнь. До этого я в САКе снимался, по САКе тоже узнавали, по Сержану Братану тоже самое. Вот такие дети даже, о, Сержан Братан там. Но, э, действительно, я на себе испытал, что такое вот проснуться и, и стать знаменитым, это 5.32. Благодарю Али Алишера, потому что он, благодарю, еще раз спасибо за то, что перегласили на эту роль. И э, действительно, люди узнают, и оно налагает с другой стороны большую ответственность. Я после... 5.32, первые 2-3-4 серии увидели, меня приглашают других, более еще, как бы крутые проекты, я с Алишем делился. Они их зовут, я такой скромно приезжаю такой на площадку, и эти люди, которых я думал, сверх люди, сверх там боги, кино, они вау! И мои фразы начинают говорить, я думаю, блин, оказывается, вы что смотрите? Они говорят, мы все сидим смотрим, мне это очень приятно, потому что, значит, мы создали правильные вещи, вот, чисто в этом плане. Но я бы добавил, Ирике, что надо инстаграм наверное, развивать, потому что суши, пицца есть. Ну, как у меня изменилась жизнь. Ну, что, узнавали и до этого, конечно, но сейчас, именно после 5.32, узнаваемость стала еще больше. Очень много спрашивают об этом проекте, очень многим интересно, как это все было интересно. И мне очень приятно, что мы сейчас вот здесь э, обо всем этом говорим, да. Э, больше, больше узнаваемости, наверное. Вот вчера на, буквально, например, я сходил в компьютерный клуб с друзьями поиграть mm -hmm. там Counter-Strike, легендарный. Мне да. его подарили. Да. Чё? Чем тебе подарил? Не не не. Я я бросает, теперь он твой. И там пацанчик сидит, он такой посмотрел на меня. я мой бисотека. Ни хринаши, сен Котор сай конечен ба, дейтпи, я говорю, ну, блин, мы же тоже люди. Сол сякта, больше узнаваемости, наверное, и қайтадан, енді казақ тілінде айта кетмейші. Хурметті Паршагуэллің көрермен, сіздерге көп-көп рахмет, біздің барлықтарымыздың жұмыстарымыз сіздер үшін. Казач. Мансур, у вас как? Калай, не Как жизнь, ездим, братешка? Все хотят стать моими женами я не знаю я не знаю меня. не ну много много типа я хочу за тебя оно забери меня ну шкентель здоргоен да вот они вот сейчас вот сейчас я возьму с гатарлы до сих пор вот не солдатар Масштаб узнаваемости, ну, типа, до этого арт-моздятыр для Дясаром Брудинивым Сборгова, был побольше, похлеще, да, поярче, там, и по груз, по полотноса, побольше. И для меня вообще, я, это мой первый веб-сериал, до этого я снимался там, да, там, канал Дарден заказ Дарвоньча, да, там, именно веб-сериал, да, это мой первый веб-сериал. Я вообще давно мечтал сняться вот именно в таком, в свободном жанре, там, где можно плевать, где можно материться, Ой, где красный. можно быть самим собой, да? Например, Я давно красный. мечтал, я, я хотел всегда вот сниматься в таком кино, в реалистичном, как в жизни. Вот, ну, ты же в жизни сидишь там, ковыряешься в носу, да, там, плюешь, там, материшься, там, еще что-то, в туалет ходишь. А, у нас в сериалах же ты же такой же, а по имени Саварайтинчик, я не знаю, кто и вот это просто... <coughs> даже диалект <coughs> контролируется. Да, ну, это, бжа, она но просто это немножко надоедает, как актер, для роста имеется виду да, именно для роста. И как раз, вот основная, бах Бирда, Алла Алатахала, основная бахта на свете, Иризана Айтхандашин, Иризана Бах Беллиемин, он, а, <coughs> я, Джохал Кишлигавар, которые будут гулять, он он у меня берет, которые будут гулять, он держит паршивых и сидут гулять, такие несчастные, бывают синих коробатыган, саган, електик неханьчима, адам бар, неханьчима, куз бар, неханьчима, ол в это, он бар, жаңағдай, ә, жаңа, бар, жаңа, бар -тағы, жаңа, рекламасы бар, Женмен Суп еще... Хочется отметить На канале пацанские истории сразу после 5.32 Выходит сериал игрок По названию игрок в главной роли Айбельмансер Сериков Так что фанаты декуйте Ждите обязательно Даньяр Бекмурзаев Что случилось? 28 лет так, в чем дело? Отец Я был от одной ходки отмазал, ты теперь вторую мне приду. Есть младший брат и мать. Ваня Лунаш. Работает в солидной исполнитель! И ты обязан быть здесь! Сам женат. И ты мне нужен живым. Алло. Что? И знаешь, что за ошибки накажешь? Плохи твои дела, День. Плохи. Фуха! Это мой единственный шанс все вернуть, блядь. Что с ними делать? Пока ничего. Пусть поиграет еще. Сериал, э, Первый серия, а, потом ее работал. проставочников, про, э, про азарт. Ну, глобальная тема. Да, данный момент, очень на сегодняшний день. Да, обычный, который, люди, которые ставят там, да, и один за другим, там в долг, там еще что-то там, там, машина, потом уже квартира. Ну, в общем, тоже одна из глобальных тем. Махера, так что. Смотрите, не делайте так, не ставьте, короче. Криминальная драма, игрок э, ждите. Там, в общем, много жанровый, там, я не знаю, какой у него определенный жанр, но там много, там жанр большой. Алишер, у вас как, что изменилось? Ну, слушай, мы за кадром, у нас особо сильно там глобально ничего не меняется. Насчет вот только что Ман сказал, насчет веб-сериала, это жесть, мой триггер. Я, типа, очень чуть э, не очень хорошо отношусь к веб-сериалам. Mm -hmm. Потому что изначально их поставили в такую позицию, что, типа, веб-сериалом прощают какие-то э, технические, а, технические да. вещи, какие-то а оплошности в драматургии пусть. и так далее. Типа, считается веб-сериал такой, знаешь, э, а дешевый какой-то mm -hmm. поджанр. Mm -hmm. вот. Я не снимаю веб-сериал, я снимаю киносериал. Я всегда это всем говорю, всегда себя так позиционирую. Мы снимаем киносериал до того, как в интернете появились ну, типа там такие сериалы, было кино, где плюются, курят, и матерятся и так далее. Mm -hmm. Ну, типа, оно от этого ну, не становится, да, там, не кино. И поэтому очень много, очень много у нас вот спирают на веб-сериалы. Типа, знаешь, когда говорят, да, веб-сериал, ничего страшного. Нет, так у нас качество не вырастет. Нужно снимать киносериалы. Я себя позиционирую так, что мы снимаем киносериалы. Что касается того, как, как изменилась там моя жизнь, как-то кардинально наша жизнь не меняется, потому что мы за кадром. нам не особо, типа... Да, может быть, какое-то большее количество там узнает нас, но, но не прям так, скажем, что это кардинально влияет на нашу жизнь. Может быть, может быть сейчас будет легче там делать какие-то более продюсерские вещи, когда там, ну, коммуницировать там с акиматами туда-сюда, потому что... Тяжело. Иногда люди не понимают, ну, типа, знаешь, когда там приезжаешь на Бакемат и говоришь, там, ну, поддержите чем-нибудь элементарным, какими-то вещами. Mm -hmm. Они такие говорят, а Сингемсен, а нам -на, на, типа, знаешь, ты, ну, там, говоришь, что там, там, будешь... говорят, как ты снял там сержант Как не помнишь? Когда говоришь, что там, там, снял сержант-братан, им не важно, кто, кто снимал, кто это делал, кто писал важный персонаж, актеры и так далее. Там, типа Иди. такого, да? То есть, ну да. И э, вот, наверное, нам нужна, и я себя сейчас так позиционирую, что нам нужно все-таки развивать соф-брендинг, чтобы э, все-таки это нам открывало двери. Потому что чем mm -hmm. больше будет у нас открытых дверей, тем лучше будут проекты. Mm -hmm. вот. И здесь, с этой точки зрения, вот я бы хотел, чтобы э, люди именно народ э, больше э, поддерживал именно за кадром людей, чтобы э, было больше возможностей у нас сделать хорошие, хорошие продукты. Ну вот я про, про скажу про группу, что особо, наверное, ни у кого не поменялось ничего, но все-таки больше, наверное, стали уважать. И я знаю, что все-таки э, группу те, кто был на 5.32, их прям уважают. В русских кургах. Да, их уважают 100%. Процентов. Я бы хотел, чтобы это уважение дальше продолжалось, чтобы группа, все эти люди, которые были за кадром, чтобы они росли, были профессионалами и, и добивались больших высот. Вот такие, в принципе, у меня были какие-то... Да. поблагодарить всю команду, которые были за камерой всех людей, да. все департаменты. Также оценки. я бы хотел поблагодарить вот с непосредственно ребята всем, все, все, все ребята из салем Сошел, которые сопереживают, которые, э вами, которые верят в меня, в команду, в, там, в авторов, в операторов. И, то есть я надеюсь, что наше сотрудничество будет долго, и мы будем приносить друг другу радость. И, в общем, Салема Сошел, рахмет. Всем бурная буря крафтка. Нурик, можете сейчас все имена доктора Продолжаем, <говор> <говор> да? Да, Я просил это. То есть, оса не оса роллы, оса абройды, осы, таныстарды, достарды, арпестерды. Когда джему что он мне джеюжир парасан, инде барала и это опасно. И То есть, столб Больше в То есть, ответственность бешеных, казал уже сину медий нет, что сказать про медий нет где и его логерик. Почему? Потому что думан видел, мисала дай риккежас уже откандербар. Думан магам сала грабшем не держано. А это отрова позгарабужу. Нанда балл Потому что сейчас родителям не отправляют видео своих сыновей там балларны да, та не дернче. Курс это т. Потому что смотришь, блин, это ответственность. И шаман вегенши индимен казар. А... Арабстаста Статтр. Арабста Статтр. Арабста Статтр. Арабста Статтр. Арабста Статтр. Арабста Статр. Арабста Статтр. Арабста не Арабста Статтр. Арабста Статтр. Арабста мой Арабста То есть Статр. Арабста Статтр. Арабста Алла блашака, шанмен дито, жане то другое. Инстаграм, мы ж дружим он заман талапа сонды, соран сонды, кое-загар сонды таза труда, джигче, это мы он дото, не штинг жакту баска, таран кизген, Осы север-первого, когда говорил, кассинки, бага, кайр кадр ларуншин, партнер ларуншин, реплика ларуншин, комик, пергин, джигчи, рахметай там. Други, да, это Сол, а сами. Сол, Сол, сами. Сол, сами. Сол, сами. Сол, сами. Сол, сами. Сол, сами. Сол, Uh -huh. А Серегу что? Нет, не Серегу, Серегу тоже это сказал. Всем консервантим. Киши, Руссрали. Сериал, Брэзбоктан, все это слушают. Да? Нормально. Шапалах, а намного. Это сладкое, роже, четковод в процессе. Все в что кат-джахс говорит, ну, ладно. Я вообще я я что я говорю, что что я говорю, я говорю, что я я говорю, что я Тапочками Бэтмен от... был клерб... что, <свист> что, что прям, охота. Это были специально наемные летучие да. мыши. <свист> <свист> <по, свист> я вообще молчу, который утром стоишь весь искусственный Все я, это было... Я я вчера вот лежал, да, я же знал, что сегодня, например, вечером съемки да будут, и <свист> я мысленно прошелся по хоротал, по жанатас, э, визуализировал э, общагу. Э, в общем, э, я очень скучаю по тем временам. Ей-кай, я к мэджормабер там залары, барлык тарынзде сожурде, бензбриги волдук, сақтана барлык тарынзде сагндым, барлык тарынзашин мунде рахмет. Улькен спасибо всем. Реально, я очень скучаю. Бахтерн, обрабарх, Те, кто считает, что парамутская работа легкая, они очень ошибаются. Это очень тяжелая работа, честно. Да, ну, можно потом как-нибудь сделать э, тур такой. Мне кажется, реально нужно открыть какой-то лагерь. Там же еще очень много красивой природы, которую можно посмотреть. На очень крутых таких мест, которые надо посмотреть. Сергей, вот. давайте вас... да, перейдем на Сергея. Ну, я присоединяюсь к словам Алишера. Наша работа за кадром э, как-то это не отражает. Это моя работа. Я к этому отношусь как к работе. Алишеру мне нравится с ним работать. У него есть искусство, есть талант. Он очень насмотренный, начитанный человек. Мы с ним, кстати, он любит кино, во всяком случае. Я никогда не работал ни с кем там на сценарием там, больше там, двух месяцев. Конечно, моя жизнь меняется, ну, в, наверное, больше внутренней. Да, немножко посидел, стал старше немножечко. У какой-то опыт. опыт, я благодарен. Ну, то есть, после 05.32, ну, что же, если мы уже писали нелинейно. То есть, после этого, ты уже, ну, что уж бояться. То есть, линейно ты уже можешь написать. то есть, правильно говорят? Ну, типа... Это твоя... Ну, здесь, как, это твоя работа. Я не ну, что сантехник приходит домой и говорит, я сегодня такой унитаз починил мужчину. Вчера был так себе унитаз, но сегодня <свист> был просто. Потому ну, <свист> ну, <свист> да. что твоя работа. <свист> Реактёр приходит, бау, сегодня у меня роль была вообще дерьмо. Вчера вот шедевр. Вот. Это твоя работа, да. Будут промахи, будут неудачи, будут удачи. Это такой путь, который нужно преодолеть. Это вообще это, из веков это было. И... Тот путь, который мы вы ну, выбрали. Поэтому вот. мне Серега Серегой нравится работать. Да, поэтому... Спасибо. Теперь к самому стендаперу. К самому многословному. Я лично. Операция работа — это физически даже тяжелая работа, на самом деле. Очень. И многие ее недооценивают, на самом деле. Здесь, смотрите, еще имейте в виду, что он весь проект отснял с рук. Да, вот. mm, да, здесь Видите, просто, рука, ну, типа, камеру держать, э, сколько там, я не знаю, условно говоря, там, 15 килограмм, типа, это сложно. И mm. мало где он со штатива был, поэтому mm. 40 дней он качался. Какого было ему снимать, зная, что скоро супруга рожает вот вот yeah. на сносях, а он здесь, блин, и он еще думает, он не должен, он как-то должен абстрагироваться от этого, и он должен строго кино снимать? А там еще жена вот-вот сейчас родит. Вот капец. Августе, это. Да. Я отец восьмерых детей это я представлял. Как это ему нелегко. А слово. Изменился ли у меня жизнь после 5 Скорее всего, да, чем нет. Начали узнавать даже обычные люди, писать молодые парни, пацаны, братишки, как можно ты резко подписывался с говорит, «Багдад, подскажите сейчас, братишка». На 50 лет. Да, подойди, братишка. Сейчас, братишка, возраст ну, неважно. Для нас самое главное, наверное, это, чтобы мы ä, попали в поле зрения продюсером, режиссером, наверное. Если, например, когда я начинал, в 2018 на 2017 году, я, например, много бесплатно снимал, много где там собирал шоу Рил и так далее. А сейчас я этого уже замечаю, что я этого не делаю, а просто само название и само Это имя работает. и фамилия уже работает. Это уже радует, но цель у меня стать мировым кинооператором востребованным. И еще далеко мы не думаем. А девушки, девушки, девушки пишут? Девушки Девушки. Девушки не пишут. Я же не видят Я всех девушек называю братишки. Похлопаем бороду. Mm -hmm. ну. Последнему финальному нашему вопросу, наверное, и а, очень важной темой обсуждения, которую мы хотим поднять а, именно здесь и сейчас. А, это второй сезон, который mm -hmm. всех волнует. Хотя бы коротко. Я считаю, что типа а, все. Сделали-сделали. Дальше там что-то из пальца высасывать неохота. Вот. Лучше э, пусть останется это в какой-то там современной истории Казахстана, как проект, который вот появился из ниоткуда, и, и все. Как и сержант Муратан, в принципе. Да, и, и, и не хайпить на этом, да, а, а надо там рукава засучить, да, и идти дальше. Ну, круто, зато будут другие абсолютно очень классные еще проекты у вас, явно, mm -hmm. ну, да, типа, я уверен, что нас ждет, ну, если все будет хорошо, что ждут новую вершину, mm -hmm. которую мы должны достичь, мы должны себе эти ставить, эту ставить себе планку, потому что вот даже ты вопрос, который задавал, что типа, вот Сержан братан сняли, типа, это был по просмотрам топ, все, mm -hmm. типа, ни, ни, ничто его не переплюнет, и нам то же самое говорили, когда... Ну, типа, после сержанного братана, блин, не боишься, что там провалишься и так далее. Да нет, ну, типа, ну, 5.32 – показатель того, что можно, можно идти дальше, можно, можно. Ну, будут такие проекты, которые, наверное, нам покажутся, что 5.32… Не обязательно у нас, что 5.32 – это вообще там какой-то, ну, ребенок, который ползает. если оказывается, вообще там вершины вот такие. Вот, наверное, надеюсь, ответил на этот вопрос как бы он там грустно не звучал для кого-то, но все-таки нужно иметь в виду, что это на реальных событиях. И пусть таких событий никогда не будет у нас. Наверное, подытожим. Да. Хотелось бы очень поблагодарить всех, что вы пришли. Потому что коба прилетел с Нур-Султана, с Мансур тоже со Астаны. Ну, временно был Матент, но со Да, спасибо, что уделили время. А что... вон Бага сейчас на съемку. Да, да, Бага вообще со Скаутска да, приехал. приехал. Да, поэтому... Бага вот. вообще он с квартиры. Ты типа, я с кофейней. Да, да, да, я с кофейней. Было очень тепло, классно. Спасибо большое всем. Спасибо за Спасибо большое за сериал. Такой, на самом деле, потрясающий, очень классный сериал. И даже я читала э, сценарий, И потом он смотрела. Мне не нравился, А? — Он мне не нравился. Нет, я читала сценарий, смотрела черновые версии. Каждый, вот перед выкладкой, каждый четверг я пересматриваю его, ну, три дня, вот эти, наверное, каждый день раза по три. И все равно всегда он меня трогает за все живое. И поэтому я считаю, что это очень хорошая, прекрасная работа. И очень сильно Хочу сказать вам спасибо за него и то, что вы а, просто нереальные молодцы, так сказать, можно. Я со своей стороны тоже хочу сказать, что я благодарен в первую очередь всем актерам, а, не только здесь сидящим, всем актерам, абсолютно все, кто снялся в нашем сериале. Их было очень много, все действительно достойно подошли к каждой роли. И действительно все видят, что у нас даже 15 секунд эфирного времени, но действительно человек проживает эту жизнь за эти 15 секунд. И вот большое спасибо всем актерам абсолютно. Может быть, не всегда в процессе это получается мне сказать, потому что ну, там очень много дел, да, очень много кипиша и так далее. Вот. Я очень благодарен, я надеюсь, что... Этот сериал в лучшую сторону изменит вашу жизнь, да, даст какой-то толчок, mm -hmm. даст мотивацию, Шабот", вот, чтобы у вас были лучшие, больше роли и так далее. А, здесь сидящим всем Рахмет больше, все знаете, как я к вам отношусь. Но, а, да, то есть, а, вы родные люди. Я, а, то есть все, даже то, что у нас ну, помимо сериала, у нас ну, братские отношения. Я всех очень... Очень хочу, чтобы не все получалось, чтобы они росли и те кола, да. Вот. А с, с Мансой семьи вообще я там, и, и отца, и сына снял, да, своих проектов. <сёк> брат <и> брат. <сёк> да, да, да. Поэтому, ну, то есть желаю только всего хорошего. Также есть вот мои пацаны Бага, Серега, то есть это пацаны, без которых тоже ничего бы не получилось. Это, ну, по сути, номер один у нас в Казахстане по всем параметрам. Вот, что становишься, что оператор. все таки я считаю, что сейчас уже идет новое поколение, новая школа, которая ну, чего-то добивается и показывает результатов. И я хочу, чтобы мы не сошли с этих рельсов за счет всяких проблем там бытовых, там финансов и так далее, чтобы шли только вперед и начала к чему-то придем Достойным и светлым. Вот, также Анель, спасибо большое. Это наш креативный продюсер, который закрывает все наши дубки. В плане очень много с меня уходит каких-то ну, проблем, которые она решает, вот Саха тоже, а Digital тоже максимально продвижение и так далее. Я благодарен. Вот. Я очень рад, что есть такая компания, опять же, я всегда это повторяю, может быть, многие к этому отнесутся как к какой-то рекламе, но я говорю, что Salim Social, то есть сейчас это те люди, которые действительно, ну, Переворачивает индустрию, вот, и я хочу, чтобы у вас были только крутые проекты. Спасибо. В этом сериале мы хотели поднять тему ставок на спорт. Ставки медленно, наверное, верно разрушают жизнь игрока. Меняю до неузнаваемости. Да знаю, я заебал! При этом он разрушает жизни всех, кто его окружает. Особенно. Это была очень интересная и сложная роль. Много эмоциональных перепадов. Yes! Персонажа меняется прямо по ходу сериала. Yes! На на твой стакан, бля!